Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Репьев. Сегодняшний наш денек начинается не с недвижки, а с того, что мы оставляем тачку немножечко отдетейлить. Точнее, даже не отдетейлить, а привести кожу в порядок, потому что здесь немножко затерлись сидушки. Вот видите, как они не очень выглядят, но больше именно с вот этой стороны, потому что тут джинсы, штаны, еще что-то. Это, короче, ребята сегодня все подкрасят и восстановят руль чтобы он не был таким блестящим, а был такой, знаете, ну вот как новый. Находится это все у нас на Фабрициуса. Называется Мастеркар Detailing. В принципе, вы уже, наверное, много раз это все видели в моих видосиках, поэтому к ребятам частенько заезжаю. Недавно они мне тут полировали чуть-чуть капот, потому что меня аккуратно кто-то скинул и не признается кто. Ребят, проверены, ну, если интересно приезжать, потом покажу вам просто результат. Ну а сейчас мы шагаем в день, где будет недвижимость в Сочи. Ну и так как я сегодня без машины, господа, Поеду на чудо-самокате, чудо-транспорте. Как я на нем расхлестался месяца два назад, вы бы знали только. Конечно, об этом нет никакого видео, ничего. Но, тем не менее, сам благожив, хотя ситуация была, ну, крайне неприятная. Вот, сейчас двинемся на нем. А еще девочки, у нас такие девочки знают же, что Максим очень сильно любит сладкое. И они купили целый тазик конфет. То есть я-то как бы хочу отказаться сейчас от этого. Но кто-то позаботился, чтобы я не отказался. Гости к нам. Как много у нас приходит гостей в офис? Вот скажи, пожалуйста. Ну, в ну раз в а неделю, раз наверное, да, в заходят. Может заходят. А конфеток нет. Угу. Алина позаботилась. Алина то позаботилась. То есть я вот хочу пойти в зал сейчас нормально позаниматься, а здесь а такая карьера. история. Мы сейчас с вами поедем в банк У нас прошла сделка по Покровскому Это вы помните, да? Мы были в депозитарном центре Так что сейчас посмотрим результат и идем открывать ячейку. Регистрация прошла. В общем, хоть самокаты опасная штука, но без него все равно не справится. Главное, выбирать скорость поменьше и следить за его техническим состоянием. Ведь в прошлый раз меня подвело именно его техническое состояние, а именно передний тормоз. Ну и вот если по городу ездить, вот я еду на первой скорости это 12 километров, вообще разгоняется он до 70, господа. Но 70, это, конечно, такая тема. Немножко быстроватая. Зато можно по тротуарам ездить, можно ездить по дорогам, где хотите, там и едьте. Главное, чтобы это все было безопасно для вас. И вот я сейчас без всяких проблем доберусь до центра города, а потом еще и доберусь до машины, когда мне ее доделают. И успею все дела порешать. Даже по такой тактильной плитке на самом деле можно спокойно ездить, держась одной рукой. Главное это делать медленно. Ну и наверное самый главный кайф самоката это отсутствие пробок. То есть я сейчас просто на нем в подземный переход зайду и мы там выйдем. Не надо ничего обижать. Но какие все таки потрясающие парки в Сочи вообще. Даже и погода тут так себе уже. Но тем не менее народ кайфует. Все кайфуют. Относительно тепло. Вообще так 16 градусов. Но на самокате, когда газуешь, немножко прохладно. Потому что ветерок, как вы понимаете, не летний. Ну, атмосфера создается действительно классной. Очень быстро, господа, я добрался до Покровского. Вот он, Покровский парк, депутатская 10. Сейчас мы зайдем сюда. На самом деле, эту квартиру мы уже показывали на канале, она была. И вот, господа, сама квартира. В ней общей площади 45 квадратных метров. И в ней еще есть три балкона, каждый по два. Итого получается 51 квадрат, если считать общую площадь. 45 здесь конкретно жилой. Сейчас мне откроют здесь двери и мы с вами ее еще раз посмотрим. Вот. Но хочу вам сказать, что максимально комфортный транспорт для передвижения. Вон идет Илюха. И вообще, почему мы сначала-то оказались в депозитарного центра, а потом оказались в Покровском. Человек не успел переехать, а покупатели показались сильно против того, что он не переехал. И сказали, мы откроем ячейку только после того, как вы выйдете из квартиры. Привет, Илья. Привет. Верно я говорю? Да, все верно. Так что, господа, сейчас Илюха помогает человеку собрать вещи, ну, чтобы максимально -то все быстро произошло. А я вам заодно покажу квартиру. Ребята, ее покажу, потому что там очень все загружено и все в вещах. Сейчас все-таки... Женщины пошли на уступку и сказали, что до вечера дойдет время. Это была самая лучшая сделка в моей жизни. Расскажи про нее. Во-первых, покупатель с Владивостока, его представитель с Москвы, продавец с Белгорода. И чтобы все это страстить, уходило очень много силы и энергии. Ну, мы для этого и есть. Так. Собственно, все это происходило две недели. И из-за разницы, кстати, во времени... Времени плюс 8 часов. Э, да. Илюхе звонили в 6 утра каждый день. И то есть какие-то мелкие вопросики постоянно у нее спрашивали, спрашивали, спрашивали, спрашивали. Благо он просто встает рано, поэтому он ну, нормально это переваривает. Но слава богу, что все состоялось. Когда мы снимали эту квартиру, она, конечно, выглядела чуть иначе, чем сейчас. Но, как вы видите, отсюда убираются сейчас все личные вещи. И квартира обретает новый хозяй. Точнее, уже обрела. Вот ребят просто немножко не успели выехать, но тем не менее, вот она, я когда еще в прошлый раз говорил, что ее быстро заберут, вот ее быстро и забрали, аж ходить тяжело уже, в общем, ладно, не будем мешать ребятам, идем. Ну и хорошая релка всегда поможет вынести все вещи из квартиры и помочь переехать, да? Это исключительно. случай. Вот. Так что мы сейчас, господа, здесь бросаем Илюху, он здесь будет упражняться с коробками и со всем, что представлено в квартире, что вы видели, то есть это сейчас приедет бузовое такси, поэтому мы Илюхе дадим кулачок, но променад очень крутой, то есть можно зайти а, снизу, вот оттуда, напрямки сюда, блин, место потрясающее, и 6 минут до моря всего лишь. -то. Жаль, господа, что вы не успели купить эту квартиру, но еще есть, можете обращаться. Машина. Сейчас самокат закину в багажник и посмотрим, что они тут России. Ребята сделали руль, и он теперь матовый. Да? Да, да так и должно быть. Все тачки уезжают с салона с матовым руль. Да, это, нет. кстати, Никита, это он владелец. Вот это да, всего здесь. Все автопроизводители красят кожу точно да. так же, как и мы. И мы это делаем с гарантией. Технология плюс-минус такая же, как и на заводах. Почему он вообще выжаркивается? Потные руки, <свят> абразив, который налипает после этого и все это стирает потихонечку кожу. Насколько хватит вот этого покрытия? Как минимум год. Сейчас еще ребята все ребята здесь закончится тот ухода. Да? И протирать спирто содержащими салфетками, которые воздействуют пагубно на краску. Вообще? То есть нельзя влажными салфетками тереть? Вообще. Просто время от времени протирать влажной тряпочкой. Смоченной водой. А, да, влажными салфетками нельзя. А ты теперь да? Вот это он сейчас открыл тут Америку для нас. Конечно, я не думаю, не все не труд. Все труд, ты че, Ники? Короче, ребята, сейчас доделаю тут по сидушкам вопрос еще. Там почистят, и я вам покажу результат, как это все выглядит уже на чистовой. Ну руль, блин, руль вообще новый стал. То есть вы помните, да, какой он был? И какой он сейчас. И ребята еще подкрашивали вот здесь идушку Вот здесь тоже подкрашивали. И она прям новая. Но я вам показывал, как она вот это делает. Сейчас еще вот почисти до конца. И будет вообще классно. У ребят, кстати, здесь стоит Audi. То есть она, ну, наверное, посвежее, чем моя будет. Видно да, уже, что руль зашоркался. А пробега в ней 44 тысячи. И руль уже как бы, ну, вот он. Видно, что его гладили, гладили. Еще раз гладили, и вот он становится таким вот гладеньким. А машина изначально с салона выезжает с вот таким рулем, правильно? Да, все верно. То есть он должен быть вот таким. Так что теперь у меня новый руль. Сколько услуга стоит? 5000 рублей. Так что, господа, эстетика требует небольших положений. А вообще, химчистка в салоне сколько стоит, если полностью брать? Если химчистка Опять же, делается тачки, с да? частичным разбором, да, чтобы мы могли долезть там во всякие труднодоступные места, все щели проработать идеально, то плюс-минус 20 тысяч. А И это без разницы, какая она... машина? А Да. То есть все, что, все, соляриз... все машины в работе они примерно одинаковые. И по времени эта процедура занимает 2-2,5 дня. Ну, я помню, вам оставлял. Просто когда я купил тачку, сразу загнал к ним. Они там ее два дня делали. А я как раз читаю, посмотрим. Рекомендацион. Давай, кулачок. Заезжайте. Они на фабрицус находятся. Мастер кардитайник называется. Какой кайф. А. а самое главное, что приятно это все теперь держать в руках. Все такое гладенькое, хорошее. Все. В общем, к ребятам, если что, обращайтесь. Они вам много что могут сделать От восстановления кожи там, Даже вмятины без покраски и так далее То есть это не реклама Это чистая рекомендация Я думаю вы неоднократно видели уже видосы Если давно следите за каналом Что я к ребятам частенько заезжаю вот. Еду в офис Сейчас еще хочу снять отдельный видосик Но вы скорее всего его уже увидели Все что снимается отдельно Выходит сильно быстрее чем сейчас вот. Боже это дело такое Творческое